Всем привет! Вы смотрите обзор автомобильной радиостанции Yosun Evolution на канале компании Радиосила. Итак, начнем сначала. Коробка у нас довольно-таки большая, как в принципе и у Excalibur. Здесь у нас написано, что это ретро-дизайн и радиостанция работает как с напряжением 12 вольт, так и с напряжением 24 вольта. Внутри мы видим еще две коробки. В одной находится сама радиостанция. Инструкции, к сожалению, нет. Но при необходимости мы можем вам ее распечатать. И в другой коробке у нас находится скоба. Для обычного крепления. Кабель с фишкой для подключения питания. Рамка специальная с набором ключей для установки в однодиновое место. Тангента от радиостанции. Ну и всевозможные барашки. Сама радиостанция габаритами у нас такими же, как и выше вышеупомянутый Yoson Excalibur. На передней панели мы видим осметр, дисплей четыре переключателя и пять регуляторов. Сзади у нас расположен разъем под антенну, так называемая ее розетка И два входа. Один под внешний громкоговоритель и один под подкапотный динамик. Ну и, соответственно, кабель питания с предохранителем. Тангента от радиостанции у нас имеет Три кнопки, в данном случае это две переключения каналов. Одна отвечает за сканирование и активацию автоматического шумоподавления. Ну и конечно же кнопка передач. Разъем здесь у нас шестиштриковый. так давайте коротко пройдемся по функционалу. Включается радиостанция, у нас с левым регулятором. Как вы видите здесь синяя подсветка. Но подсветка изменяется, за исключением подсветки S-метра и непосредственно самого дисплея. Изменяется она на красный цвет. Левый регулятор у нас отвечает не только за включение, он же отвечает за громкость. Далее у нас идет регулятор Mic Gain. Он отвечает за громкость микрофона. Следующий регулятор RF Gain отвечает за чувствительность аттенюатора. Четвертый регулятор это ручное пороговое шумоподавление. Самый крайний правый регулятор это переключение каналов. Всего у нас доступно 5 сеток по 45 каналов. То есть дырки здесь уже доступны сразу же. Вот 15 и соответственно следующая у нас идет дырка. И далее 16 канал по переключателям. Первый переключатель у нас переключает модуляцию. Здесь две модуляции FM и AM. 15 у нас, как известно, в AM. Следующий переключатель отвечает за быстрый переход в ноли. Если он вверху, то радиостанция, соответственно, в нолях. Если внизу, то радиостанция в пятерках. В России у нас 15 канал находится в пятерках. То есть этот переключатель оставляем внизу. Следующий переключатель отвечает за фильтр низкой частоты встроенного и внешнего громкоговорителя. Когда фильтр включен, из принимаемого сигнала вырезаются высокие частоты и слушать эфир становится, так скажем, комфортней. И следующий регулятор у нас отвечает за активацию подкапотного динамика. То есть, если мы установим подкапотный динамик, переведем регулятор в нижнее положение, на дисплее загорится Надпись PA и при нажатии на тангенту можно что-нибудь сказать. Давайте, прийдите, и также здесь у нас имеется кнопка, при кратковременном нажатии она переключает сетки DE, A, B и C. Центральная сетка у этой радиостанции C, то есть сейчас произведены все настройки для работы на 15 канале. Канал выставлен пятнадцатый, сетка центральная у нас, пятерки выключены и амплитудная модуляция. Раз-два, раз-два, раз-два. Также при удержании эта кнопка нас переводит в меню. Здесь первый пункт мы можем изменить подсветку, как я уже говорил. Все органы управления будут подсвечиваться красным. Но дисплей, тангента и S-метр у нас остаются синими. с метр изменяет подсветку у нас на красную при нажатии на передачу. Также, соответственно, индикация появляется на лампочке. И следующий пункт меню это яркость подсветки. То есть приглушенная и полная. Ну и также, как я уже говорил, здесь у нас... Два индикатора в виде лампочки. Один из них загорается красным при нажатии на передачу. И второй у нас будет гореть красным, если антенна неисправна или не подключена. На тангенте центральная кнопка при кратковременном нажатии активирует сканирование. Направление сканирования мы можем менять как регулятором, так и кнопками. Ну и удержание активирует у нас автоматический шумоподавитель. О чем свидетельствует индикация. Если лампочка горит все время зеленым, это включен автоматический шумоподавитель. В целом радиостанция задумана неплохо. Но есть один большой, так скажем, существенный минус, если вы решили установить данную радиостанцию в однодиновую панель. В частности, если вы водитель грузовика, у вас есть 1 место, то здесь следует учитывать, что динамику этой радиостанции находится снизу. И вам придется воспользоваться дополнительным динамиком. Ну а так, радиостанция неплохая в ретро-дизайне. Как я уже говорил, может работать и с напряжением в 12 вольт, и с напряжением в 24 вольта. Мощность у данной модели 8 ватт.